всем привет сегодня начал наконец-то переделывать электромобиль под генератор и решил начать с самого такого с того узла который не будет использоваться это привод, который я собирал так он у меня и не поработал ни разу но я его тестировал он как бы запускался все но он... не нужен он сейчас Начал откручивать все, он там, саморезы все. Сейчас, в общем, как сниму, посмотрим, что дальше будет. В общем, открутил все крепежи. Вот он, сам сервопривод. С рамой совсем. Ну, машина прям коротенькая такая стала, без него маленькая. маленькая. Вот, ну... Сейчас буду снимать двигатель. Двигатель этот трехфазник 2,2 киловатта. Вот. Весит 18,5 половиной килограмм. фланцевый. Держится на болтах вот таких. Крепится раз к редуктору. Наверное, такой же флайн такой двигатель. Вот. Но тут болты прикручены не все, только два верхних там не надо будет ни оделазить. Сейчас откручу, по идее должен легко упасть. В принципе, тут все одним ключом откручивается. Значит, гайки крепятся в корпусе редуктора во фланце. Они там утоплены, шестигранное такое отверстие. И по сути нужно просто ключик на 17. И просто открутить. И все, и все делается одним ключом. Но единственное, что хорошо, что он сейчас При всей своей массе Он лежит на раме Если бы он висел, то это как бы Легко бы так не снялось вот. Ну вот, можно уже Двумя руками крутить В общем, сейчас мне одной рукой не очень удобно Когда сниму, все покажу Открутил Болты все какие были Теперь надо располовинить их Значит, тут на корпусе редуктора такая вымочка есть. Подлезаем туда отвертка чем-нибудь. И ну вот видно. Все. общем Это несколько неправильно так делать, но Это оно все вылазит из пазов. Сейчас тогда опять же двумя руками надо. Вот я подел уже. Сейчас выскочит из паза. И легко рассыпется уже. Ну все, в общем, снял я двигатель. Вот он. Я уже говорил раньше, что мне он достался с обломанным фланцем. Уж не знаю, как бы оно в работе все было. Если бы он именно приводил в движение эту машину. Значит, у двигателя на фланце тут такой вот бортик идет посадочный. И фланца редуктора тоже вот такая посадка под этот бортик ну, все стыкуется а болтами просто прижимается к плоскости и болты от проворота держат вот. центрирование и смещение лево-право держит вот этот вот рантик двигатель значит это червячный редуктор передачное отношение ВН 10 Значит, двигатель коллекторный будет стоять внутрь рамы. Как-то как вот так вот это все хозяйство будет. Вот. Ну, нормально. Значит, тут останется только корпус редуктора самого. Вот за эти всякие там посадочные отверстия и пазы привязать к раме. Поскольку он и сам по себе под нагрузкой будет крутиться ничем не закреплен и к тому же полуось она в подшипниковых узлах просто как бы насквозь идет и в первом же повороте например вот какой-то из колес прижмется к раме и все начнет тереть тут вот. Вот единственное что нужно сделать по раме а так в принципе все ну и для стыковки двигателя сюда еще Варик, переходник надо вытащить. но это все такое быстро делающееся. Там в комментариях мне еще кто-то высказывал мнение такое, что, мол, поставить генератор, пусть дает 220 и запитать вот этот вот двигатель. Но опять же, есть два но. Во-первых, у этого мощность 2,200, 2 киловатта, 200 ватт. А генератор автомобильный дает где-то 2700 700-800, то есть я не знаю, как оно будет работать. Вот так, такое себе сомнительное удовольствие. Ну, может оно бы и нормально было, не знаю. Просто с трехфазным таким приводом я не особо не особо много работал, скажем так. Ну, в любом случае он бы работал, грубо говоря, на треть только своей мощности, да. А во-вторых, я просто хочу сделать на в таком вот, коллекты. установить все, как вот раньше было. Только заменить аккумуляторы на генератор. Вот. Ну а на сегодня в этом видео, наверное, все. Делитесь видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.